давая ему возможность развиваться, то есть а, а, а, как минимум останавливая, притормаживая процесс деградации, как максимум этот процесс, ну, разворачивая процесс на брак, то есть в сторону развития. Еще помните, да, что то, что не развивается, деградирует. Так устроено вообще все так, физиология устроена, если мы что-то не развиваем, деградируем. Есть многие люди, которые считают, что они развиваются, но если вы с ними поговорите, вы обнаружите, что с ними невозможно темы, которые, вот, вот если он решил, что это красное, а вы говорите, может быть, это розовое, а может быть, это бордовое, может, включить, то есть вы говорите, что это фиолетовое или зеленое, это вообще опасно, но хотя бы, а может быть, у этого красного есть оттенки. Вот, если вы получаете агрессию, важно понимать, что человек нужно обладать огромными знаниями, он может много чего понимать, но разум его засыпает. Помните, кто читал, кто не читал, дети рекомендуют. Деньги начинают в субботу в Тругарске. Там э, вот эти вот волшебные магии, э, профессора, академики от магических наук, э, они могли достигнуть любых высот, но если они прекращали развиваться, прекращали, у них на ушах начинали расти волосы. Это было очень позорно и стыдно, поэтому они, значит, это дело сбривали, да, чтобы там как-то магически удаляли эти волосы, чтобы коллеги не узнали, что они перестали развиваться, то есть у них физический организм индикатор проявлял о том, что все, вот здесь прогресс прекратился. То есть этот человек ничего нового сказать и сделать не сможет. Еще раз, очень жесткая вещь. У Наше сознание либо развивается, либо деградирует. Момент остановки очень по времени небольшой. Это есть законы физики. Взять любой предмет, когда вы его подбрасываете вверх, он до какой-то степени развивается, потом он будет останавливаться, в момент остановки будет начинает происходить процесс падения. Если снимать на, на, на, ну, на камеру замедленного, да, то будет видно, что в какой-то момент э, предмет висит. То есть он как бы ну, висит. Это вот когда мы докуда-то добираемся, и нам хорошо. Да?